Он должен быть сдан заказчику в середине 2022 года, — сказал Лакшин в пятницу после начала загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС. По его словам, Росатом рассчитывает на продолжение сотрудничества с белорусскими специалистами после ввода АЭС. «Мы строим в мире много блоков, и уже в двух наших стройках участвуют белорусские специалисты, на Курской АЭС и Рупур в Бангладеш. Так что мы надеемся, что сотрудничество не прекратится с вводом в эксплуатацию белорусской станции», — сказал Лакшин.